Всем привет! В каждой форме восточного упражнения неизменно присутствует три составляющих. Это само движение, это дыхание и сознание. Как соединить эти замечательные три простых составляющих, на первый взгляд, в одно целое, древняя наука Востока посвятила этому тысячелетнее исследование. Мы приглашаем вас 4 июня в 10.30 на наше занятие, которое называется ⁇ Цыгун ⁇⁇ Легкие движения ⁇ для того, чтобы научиться соединять наши движения, дыхание и сознание. Приглашая всех вас, будет много полезного, будет много интересного, будет душевно, наполнимся энергией, узнаем что-то новое и побудем в хорошей компании. До встречи!